Мы часто говорим, что жизнь вдохновляет нас на какие-то свершения. Но редко замечаем, что вдохновением может служить и хороший пинок. Представьте себя на собеседовании с самим миром. Вы сидите за невидимым столом друг напротив друга. Простая, понятная беседа. Вы расслабляетесь, и вдруг... Следует острый каверзный вопрос А мир, прищурившись, смотрит на вас с вызовом Вы наверняка подумаете, что мир захотел сделать вам неприятно и больно Но может быть, ваш строгий собеседник решил проверить Как вы выйдете из подобной ситуации Достойны ли вы того, что он хочет вам предложить.